Здравствуйте, мои друзья! Всем добрый день! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой придет и откроет ваше понимание, откроет понимание тех, кто еще не имеет этого видения Божьего, потому что именно в наше понимание, в разум входит вера от Слова Божьего. И если нет этого понимания, естественно, нет этой веры. И поэтому мы постоянно стараемся быть в партнерстве с Духом Святым для того, чтобы Он помог открыть нам мысли, понимание, чтобы мы могли понимать. Это очень важно, очень важно. Это моя молитва ежедневная за всех тех, кто слушает нас, всех тех. Бог, если не откроет понимание наше, мы будем разрушены, потому что ничего не будем понимать из того, что Он говорит. Вчера мы начали говорить о сердце. Сам Бог определил, Он показал и говорит, что Сердце человеческое крайне, крайне испорчено, ужасно. Оно более всего испорчено и лукаво, то есть обманчиво более всего. И когда вы обмануты в любви, когда вы человеку даете себя в ответ, он ничего не делает это сердце. Вы допустили, чтобы это любовь фальшивая. Вы не знали, что она фальшивая, но потом, э, после сердца, оно смеется над нами. Извините, что я так говорю. Может быть, грубо, но это реальность. Это чистая реальность. Это боль, но это правда. Нам необходимо... Вам, правда, говорить, потому что так все работает. Сердце, оно крайне испорчено. Хуже всего написано. Более всего, чем все остальное. Я думаю, что сердце научилось у дьявола. Или дьявол научился у сердца быть э, обманом. Тогда Бог, он в итоге говорит... Кто узнает? Кто может знать сердце? Только я, Бог. И как мы можем с этой ситуации справляться? Как мы можем с этой ситуацией, с ситуацией нашего сердца вести себя, когда знаем, что оно может нас обмануть? Тогда. Мы всегда должны анализировать себя, всегда необходимо взвешивать себя между чувствами и разумом, между головой и сердцем. Всегда нам необходимо делать этот анализ для того, чтобы мы не были обмануты. Я уже много-много раз был обманут. Много-много раз. Очень сильно обманут. Представьте себе. Конечно, я не хочу здесь о себе говорить. Я не пришел, чтобы о себе, о моих проблемах рассказывать. Я был признан, чтобы говорить о Слове Божьем. Но истина в следующем. Все мы, все, Неважно, крещен или не крещен Духом Святым, все мы подвержены обману нашего сердца. Кто-нибудь спросит, но ну, епископ, разве Бог не дает нам новое сердце? Дает новое сердце. Он дает и дал мне новое сердце. Но даже так я. И мое сердце, оно а, какими-то обстоятельствами часто а, захватывается. Тому, что я вижу вокруг себя. Часто это обманывает нас. И это факт, который происходит ежедневно. Это не что-то странное. И поэтому Слово Божие говорит. Прежде всего хранимого хранит сердце твое. Оно сердце обманчиво. Вы те, кто слушаете меня в этот момент, и возможного обмануты браки, в отношениях, не знаю, вы девушка или парень, неважно, неважно, кто вы, любые отношения, вы были обмануты. Мои друзья, это означает, что сердце обмануло вас. Не тот человек, потому что, возможно, противоположный человек тоже был обманут. Это сердце, вина нашего сердца. Но сейчас я бы э, хотел сказать, что я часто вижу в церкви, когда мы э, говорим о... Например, или мы делаем эту молитву за освобождение людей, освобождение от нечистых духов, которые имеют огромные проблемы. Проблемы огромные. Проблемы, которые постоянные, хронические, могу сказать. И когда мы молимся для того, чтобы этот дух нечистый вышел из сердца, вы даже не можете представить, какое проявление, как эти духи нечистые проявляются. Вы даже не можете представить себе. Это самые худшие, худшие из всех, потому что они хватаются за сердце и делают так, что сердце человека становится худшим еще, чем уже было. Они контролируют над сердцем и над всей жизнью человека. Это реальность. Когда нечистый дух контролирует сердце, он контролирует разум, контролирует все тело. Именно поэтому у нас должна быть осторожность, мы должны хранить Наше сердце, чтобы, как Павел говорит, чтобы мы не смотрели на видимое, потому что глазами физическими мы видим, информация сразу в сердце попадает, и оно, желание и похоти начинает рождать, и хочет любым путем и все, не знает остановки. Так все работает. Мы не должны смотреть на видимые вещи, но на невидимое на вечные, духовные вещи. Это вещи, которые в Слове Божьем описаны, Слово Божье есть Дух, тогда между... Выбором слушать голос сердца, голос своей мудрости, голос Духа, Духа, Слово Божьего, фокусироваться на Слово Божьем. Или слушать э, голос чувств, эмоций, голос ощущений. Будьте уверены, друзья. Голос разума победит, потому что, когда вы выбираете голос сердца, вы разрушите себя. Вы будете сильно каяться потом, потому что, если, конечно, сможете, если получится у вас покаяться, потому что так все работает, именно так. Давайте на практике поговорим Авраам. Бог обещал Аврааму сына я дам тебе ты будешь отцом многих народов Авраам он хранил эту веру в течение э, могу сказать примерно 11 лет да, он ожидал и в этой вере был с 75 до 86 лет. Но потом, видя, что Сара, его жена, уже в возрасте, и она не могла уже рожать, он начал слушать голос сердца, голос своего сердца, когда жена говорила так у тебя а, может быть другой сын, давай возьмем рабыню, служанку, и это будет нашим сыном. Она для нас родит. Это было тогда чем-то нормальным. Тогда Авраам не хотел этого, не желал. Он ожидал от Бога, ожидал исполнения обетований Божьего. Но его жена Сара, которая была наполнено эмоциями. это чистое сердце, настаивало, настаивало на своем. И из-за того, что Авраам любил жену, он сказал, хорошо, ладно, все, давай. И у него появился сын от служанки. И что произошло? Какие последствия? Последствия были драматическими. Потому что потом Авраам должен был изгнать своего собственного сына от Агари, он должен был их изгнать для того, чтобы она, Агари и Измаил не наследовали то, что Авраам приобрел. Откуда эта проблема появилась? От сердца, от цары. И он настолько, сердце ее настолько было сильным, что Авраам стал заложником любви к своей жене, потому что она говорила, говорила, настаивала, и в итоге он не смог эту идею отвергнуть. Но после этого Библия говорит о том, что Бог 13 лет не говорил с Авраамом, прежде чем в итоге он не вернулся и не стал с ним опять общаться. Тогда, друзья мои, посмотрите, насколько это было драматическим. Тяжелая была ситуация. Авраам... Uh, имел сына от Агари, и он стал отцом всех арабов этой нации, этого народа арабского. И от uh, сына Сары появилась от Исаака, который uh, в итоге стал отцом всех израильтян, иудеев, и они двое, вот эти две нации, до сих пор они между собой не могут примириться. Это постоянная война между ними, между этими двумя братьями, которые имели, могу сказать открыто, одного отца Авраама. Тогда посмотрите, Бог учит нас, Бог говорит, храните сердце, это, это не шутка, не играйте с эмоциями, с чувствами, потому что для того, чтобы вы могли вашу жизнь отдать какому-то человеку, вам необходимо анализировать, внимательно провести оценку тех духовных возможностей этого человека, если вы имеете и он, или она, тот же самый Дух. Если у вас обоих есть Дух Святой, вам нужно смотреть внимательно. Вот эта любовь, которая вас захватила, эта страсть. Посмотрите внимательно, если точно у человека есть тот же самый Дух. Тот же самый Дух, как определить? По плодам. Если плоды этого человека соответствуют вашим плодам, если... Они, эти плоды, соответствуют тому, что вы делаете, как он живет, как она живет. Анализируйте внимательно, ежедневные эти маленькие детали. Думайте об этом. Не думайте, что... Создав семью, вы автоматически станете счастливым. Нет, конечно. Во-первых, чтобы стать счастливым, нужен Дух Святой. Для того, чтобы вы могли найти человека, который также имеет Духа Святого, того же Духа, как у вас, и тогда да, вы вместе будете приклеиваться друг к другу, и будет хорошее соединение. Но даже так, много людей из церкви, которые якобы, кажется, имеют дух святой, на самом деле имеют дух обмана. И это хуже всего, это хуже, чем неверующие. Почему? Потому что они убеждены, в том, что на самом деле не существует, что у них есть Дух Святой, они думают, хотя на самом деле нет. И когда вы думаете, что у человека якобы есть Дух Святой, и тогда, не имея его на самом деле, вы создаете семью, и начинается проблема. Уже в первый же день вы увидите эти проблемы. Тогда, друзья, это то, о чем Бог говорит – сердце оно лукаво. Более «Май всего. Более всего. Май «Май всего. Май это Бог говорит. Это не я, это не слово какого-то пророка, всего лишь мнение. Сам Бог, Бог через Иеремию это произнес. Лукаво сердце человеческое, обманчиво, более всего, и и крайне испорчено. И испорчено. И Мало того, что лукаво, оно еще крайне испорчено, отвратительно. Кто узнает это сердце? Только Господь. Поэтому в притчах Соломон говорил, более всего хранимого храни твое сердце, потому что оно может тебя отправить в ад. В ад хорошими ощущениями. Понимаете? Зависит только от сердца. Вера, мои друзья, вера, она мудрая, она размышляет. Вера, не имеет чувств, это не «давай-давай быстрей». Когда Библия говорит о любви, это не та любовь лживая, такая грубая, которую мы здесь в мире имеем. Говорится о жертвенной любви ради любимого человека. Это любовь, которая отдает себя ради кого-то, жертвует собой. Это значит любовь. Завтра больше об этом поговорить. Но если вы хотите больше знать об этом, если вы хотите научиться больше нашим советам, Божьим советам, очень важным для вашей личной жизни, для ваших личных отношений, четверг на служении мы ждем вас на Тропе Любви. Если вы желаете научиться, потому что тот, кто имеет разум, он научится. Понимаете, это мой совет для вас. Во имя моего Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благословит всех вас. До завтра, друзья. Аминь.